Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами идеями для утренней зарядки. Утренняя зарядка для раскрытия тазобедренных суставов и для улучшения их подвижности, мобильности. Утренняя зарядка – это, всегда, возможность мягкого перехода от состояния сна в состояние бодрствования. Потому что все мы разные, все мы по-разному просыпаемся. Кому-то нужно поддержать какую-то растяжку подольше, кому-то поменьше – это нормально. Важно помнить такую вещь, что тело привыкает к каким-то упражнениям, к каким-то комплексам, поэтому не надо циклиться на одном каком-то комплексе, который вы уже знаете наизусть и повторяете от и до, потому что ваши мышцы должны все время задействовать большее количество волокон. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, периодически менять тренировки. Сегодня я делюсь с вами идеями для утренней зарядки, а воспользоваться ими вы сможете в своем удобном для вас режиме. Если же вам нужна помощь, вы обращайтесь, звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Под этим видео вы найдете ссылку на мою почту, и вы можете мне в письменном виде задать ваши вопросы, я на них вам подробно отвечу. Или пишите в комментариях к этому видео.